Слава, пошли, пошли, пошли, аккуратненько. Он пото осторожно. Слева шотные, парни, доберите. 109 и в, в жопе 44-ка, Крайслер. Крайслер сзади. Крайслер. Гудмикс, развернись. Сейчас заберет этого. Ой, блять. Поговальника пробую подсветить. Я сейчас подъеду. Да вы чё там? У вас толпа -то. сейчас заберет, блядь. Задарай, задарай. Есть шанс. Потому это реально Т24 как будет. Ух, красиво, ну, нет. Романович. за Ебись, ходу, а? моя, моя цель, добыча Кроме, кроме некоторых третий. Что правда, у него Т-24 шильдик, или как там назвать, название Т-24. Т-24 Ну, смотрю а в списке-то нету т 54 первый образец только да ник это блядь, да а, да ник точно -то, точно а, блядь. да да да да да да да да да да Или монитор у соседа. Монитор, я же могу, да.